Писся началась тысень тому, зараз это протягивается и будет протягиваться еще два месяца. Працуют там четыре волонтера, зараз это наши активисты, Проборочный центру весна, али мы будем улучшать и активистов, волонтеров из других организаций Проборочных. Мы занимались допомогой переселенцам, как физически, то есть раздружали, эту гуманитарку, так и Например, мы скоченно сидели на линии, по телефону это горячие линии станции Харьков занимались деньшими деньгами которые были потребны в станции Харьков ну и продемонстрировал что лантерн за лежность потребовал что требовал на сегодня потому что может быть им гневная ситуация что требовал перегрузить нечто ну, помощи там мужской силы там другие те требовал помогать далее на этой горячей линии хоть за раз там меньше телефоновани уже эта программа закончилась але требовал подменять людей в первыми потребна допомога таких организаций замежных, которые они набывали памперсы дитячие, памперсы для инвалидов, памперсы для дорослых, детячую билизму, попротку детяшую, воски, ну, все что за угодно, и отправляли это на станцию Харьков, это была реальная допомога для переселенцев. Потому что мать людей находится в таком стане, скажем так, трошки. Ну, нервовым, да. Не на башня, что у них есть проблемы, то маленькие дети, или, там, маленькие макроши, допомоги. Так само наши люди ходят по этих собесах районных и якобы как они працуют, опытывают переселенцев, которые там помогу, на кольке, это якостно допомогу. Тенема футболизма, тенема формализма, тенема по требованию неких паперок, которых немножко ошибо добыть, И будем протягивать силы ну, дать ему номер и долей свою работу. То есть, зависит от у станции Харьков, потому они очень хорошо выполняют свою праву, ну, команда, скажем так, очень э, добрых и э, потребовавших людей, которые зарантированы, ну, просто людям для помощи.